Замок зажигания Honda CRV, такой вот он. 2002. 2002 года. После ремонта вставляется одним пальцем, поворачивается, заводится, едет и получает как это удовольствие. Ну, да. ну это мы сделали запасной чип. Поэтому у нас изолента перемотана. Так ключи новые делаем, новый нарез.